Остальная часть цепи состоит из источника тока, ключа, амперметра и реостата, с помощью которого можно регулировать ток в цепи. Выясним, как зависит сила тока от сопротивления участка цепи при постоянном напряжении на этом участке. Для этого с помощью магазина сопротивлений включим цепь-проводник с сопротивлением 1 Ом, затем 2 Ома и 4 Ома. С помощью реостата Будем поддерживать в каждом случае постоянное напряжение, например 2 вольта. Результаты опыта запишем в таблицу. Из опыта следует, что сила тока при постоянном напряжении на концах проводника обратно пропорциональна его сопротивлению.